Люди не могут понять, что в тот момент, когда все вместе начнут воспитывать детей так, чтобы эти дети не обманывали, не, об, не обкрадывали, а по-честному зарабатывали деньги, в этот момент обязательно эти дети вырастут, и мир в стране будет изменен, он будет прекрасный. Может ли человек, обманывающий, жить в стране идеальной? Нет, нет. Сначала человек как студент обманывал, потом он обманывал как ребенок, потом он вырос, начал обманывать там стал руководителем, потом он стал президентом страны. Естественно, это все построено на обмане. То есть люди, которые обманывают сегодня, они обманывают по мелкому. Они обвешивают на рынке, не додают деньги, едут бесплатно в трамвае и считают это нормальным процессом. Вы представляете, мы вырастили огромный-огромный социум людей, обманывающих. Обманывают Джон.